Новости в студии Алина Исакова и в начале короткоглавном. Алмазбек Атамбаев обвиняется в коррупции в рамках уголовного дела по модернизации ТЭЦ Бишкека. Об этом стало известно на заседании специальной комиссии Джугур-Кукинеша по рассмотрению вопроса о лишении неприкосновенности экс-президента. Авторитет на международной площадке и приток новых инвестиций в страну, что принес Кыргызстану саммит ШОС и визиты лидеров Китая, Индии и Монголии, смотрите сегодня в выпуске. Сотни малышей в Оржской области получили шанс на здоровую жизнь. Подробности смотрите сегодня в выпуске. В Кыргызстане начнут испытывать строящиеся объекты на сейсмостойкость. Специальное советское оборудование вдохнули новую жизнь. В рамках состоявшегося саммита Шанхайской организации сотрудничества был подписан важный для стран-членов организации пакет документов. Учитывая тот факт, что работу саммита в Кыргызстане освещали более 500 журналистов из 23 стран, наша страна приобрела большую известность в Евразийском регионе. По оценке экспертов, членство в таком авторитетном объединении как ШОС показало, что мы, как суверенная страна, находим свою роль на международной арене и по мере своих возможностей Вносим вклад в ее развитие. Каковы достижения Кыргызстана после саммита ШОС, расскажет Айтол Кунсулпуева. В Кыргызстане благополучно завершилось, пожалуй, одно из самых крупных событий года – саммит глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Отметим до начала, и во время саммита были проведены один государственный и два официальных визита в Кыргызстан. Всего на саммит-шос в Бишкеке прибыли лидеры России, Казахстана, Китая, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Отметим, что лидеры Индии и Пакистана впервые встретились именно в Бишкеке после крупного вооруженного конфликта в Кашмире. Президенты четырех стран, таких как Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, участвовали в саммите в качестве наблюдателей. Работу саммита освещали более 500 журналистов из 23 стран. По словам экспертов, благодаря средствам массовой информации зарубежных стран, Кыргызстан стал известен не только в Евразийском регионе, но и далеко за его пределами. Роль нашего государства на международной политической арене значительно повысилась, подчеркивают политологи. Средства массовой информации нашей планеты прикованы внимание нашей республики. Это значит для нас... Дивиденд очень много и в политическом плане, и в экономическом плане, и в монетарном плане, чтобы поддержать нашу экономику, поддержать нашу республику. Вообще с бюджета ни одного сома не выделено для проведения ШОС. А наоборот, вот Китай для организации, чтобы поддержать материально-техническую часть, выделил 4,5 миллионов долларов чтобы приобретать машины там, автобусы, легковые машины другие. А Россия почти больше 50 автобусов, машин он нам подарит. Бишкекский саммит стал плодотворной площадкой, на которой лидеры шанхайской восьмерки обсудили самые насущные и острые проблемы в вопросах безопасности. В итоговой декларации все президенты заявили, что осуждают терроризм во всех его формах и намерены продолжать активную борьбу с любыми его проявлениями, а также бороться с угрозой распространения наркотических веществ. Это первый раз, между прочим, вот страны Центральной Азии, в первую очередь Средней Азии, в борьбе против экстремизма и терроризма, чтобы координировали свои деятельность то есть иметь информацию давали друг другу допустим что происходит там в узбекистане или таджикистане что происходит в кыргызстане или значит скажем там в казахстане друг другом там сообщались и плюс к тому значит разведслужбы как россия так и и, и, и, включая Индии, кстати, Индию, Китая и Пакистана будут подавать друг другу, как кажется, сигналы. То есть вот эта координационная деятельность, это имеет исключительную активность. Не просто активность, а она будет играть огромную эффективность. Своим видением развития деятельности Шанхайской организации сотрудничества поделился председательствующий глава государства. Сорумбай Джимбеков предложил следующие инициативы по взаимодействию. Необходимо ускорить работу по строительству железной дороги Кыргызстан, Китай, Узбекистан. Необходимо создать специальный орган Шанхайской организации сотрудничества по борьбе с экономическими преступлениями. Необходимо создать культурно-интеграционный центр стран ШОС и Великого Шелкового пути. Нужно продолжить консультации по вопросу строительства банка развития ШОС. Кыргызстан поддерживает инициативу использования национальной валюты в странах Шанхайской Организации Сотрудничества. На работе саммита были затронуты вопросы и экономического аспекта. Как было отмечено экспертами, ВВП стран Шанхайской Организации Сотрудничества составляет более 20% от мирового уровня или 15 триллионов долларов США. И каждая страна, входящая в интеграцию, имеет шанс на устойчивое развитие своей экономики, что и получило свое подтверждение после саммита. Кыргызстан получил крупные инвестиции, а также возможность углубления сотрудничества с международными банками. Для нас важна и экономическая составляющая. Банка развития ШОС нет, но, тем не менее, китайский Нексимбанк странам, участницам ШОС выдает кредиты на условиях Международной ассоциации развития, администрированной Всемирным банком. То есть это означает, что максимальный процент годовых – это 2%, процента, льготный период выплаты денежных средств – от 5 до 10 лет – Плюс есть грантовая составляющая. Да, то есть это деньги, которые возвращать а, не надо. Если мы смотрим с точки зрения развития регионов, то, например, вот город Тош подписал три соглашения об установлении побратимских отношений, и вот среди них выделяется город Сиянь. На саммите было подписано 22 совместных документа, главным из которых стала Бишкекская декларация, которая отразила первоочередные задачи дальнейшего развития ШОС. Также в рамках саммита была принята дорожная карта по линии ШОС Афганистан. Там принимается три вещения. Во-первых, вводится новый термин «Евразия». И это говорит о том, что если раньше ее не присутствовало такого, то страны ШОС берут на себя ответственность за безопасность в регионе Евразии. То есть масштаб увеличивается географически. Плюс второе то, что Бишкекская декларация четко указывает на то, что должны сохраняться доверие, взаимовыгодность и совместное будущее региональной безопасности. Это очень важно. Что касается Афганистана, ключевой вопрос, это дорожная карта. Что такое дорожная карта? Это конкретные меры, которые приводят к какому-то желаемому результату. Надо сказать, что Афганистан сильно влияет и безопасность. Ну, вот, э, нестабильность в Афганистане, угроза Третья, сильно влияет и на Кавказ, и на Центральную Азию, и на Китай, и на Россию. И решение Афганистана, она большую роль играет. Итоги работы саммита затронули самые важные аспекты взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества. Обмен опытом в культурной, научной, технической сферах, а также в области туризма станет хорошим подспорьем для поступательного развития нашего государства. По словам экспертов, бишкекская встреча показала, что такая маленькая страна, как Кыргызстан, может сотрудничать со всеми странами ШОС. Недавний саммит, прошедший в Кыргызстане стран ШОС, показал, что значение на международном арене Кыргызстана повысился и в рамках ШОС Кыргызстан добился очень многого. Самым важным для Кыргызстана на этот раз стало то, что подписано соглашение с Китаем на 7,5 миллиарда долларов. Также Договорились с Индией о кредите на 200 миллионов долларов. Главы государств стран Шанхайской организации сотрудничества дали высокую оценку проделанной работе нашей страны во время председательства в ШОС и выразили признательность Кыргызской стороне за гостеприимство и хорошую организацию саммита в Бишкеке. Кроме того, высоко оценил проведение саммита и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, отметив, что ШОС прошел в настоящем Шанхайском духе. Отметим, председательство в Шанхайской организации сотрудничества в 2020 году переходит от Кыргызстана России. Айтолкун Сулпуева, чингис доктор Бек Улу, ЛТР Бишкек. Меморандум о сотрудничестве между Агентством по продвижению и защите инвестиций Кыргызстана и Эксимбанком позволит привлечь больше инвесторов из Индии. Напомним, что документ был подписан в рамках официального визита премьер-министра Нарендры Моди. Отметим, что наиболее приоритетным видом экономической деятельности для вложения инвестиций из Индии за последние пять лет является сфера оптовой и розничной торговли. Какую выгоду принесет Кыргызстану данный меморандум, расскажет наш корреспондент Айзада Мактебек Кызе. 14 июня в ходе официального визита премьер-министра Индии на Моди между нашими странами было подписано 11 документов, в том числе меморандум между агентством по продвижению защиты инвестиций и Bankом Индии. В госагентстве по продвижению защиты инвестиций отмечают, что данное соглашение имеет большие значение для развития экономической составляющей нашей страны. Exim Индии он направлен на развитие международной торговли Индии который будет финансировать проекты в сфере экспорта, импорта, но индийских предпринимателей. Также на развитие двустороннего сотрудничества в сфере торговли. Вместе с тем, хочу отметить, что индийские предприниматели, которые ведут деятельность на территории Кыргызстана или любой другой страны, за исключением Индии, они, будут, они могут просить содействия у «Эксимбанка Индии», чтобы они профинансировали их проекты. По статистике, за 2018 год товарооборот между Кыргызстаном и Индией составил более 37 миллионов долларов, из которых экспорт составляет около 5 миллионов, а импорт – 31 миллион долларов. Что касается инвестиций, то их сумма за предыдущий год даже не достигает и миллиона. Специалисты отмечают, что основной целью данного меморандума является увеличение количества инвесторов из Индии в нашей стране. Данный документ он является рамочным для привлечения инвестиций. Это основополагающий документ, на который будущие существующие инвесторы обоих стран будут, будут руководствоваться этим документом. Целью этого документа является предоставление защиты прав инвесторов. Также в этом документе прописаны процедуры по разрешению споров в случае, в случае их возникновения. Эксперты советуют уже сейчас начать предлагать проекты индийской стороне, так как потенциал сотрудничества между нашими странами очень велик. Индия представляется для нас весьма значимым партнером. Ранее у нас сложились тесные взаимодействия в рамках ООН и других международных и региональных структур. Теперь пришло время укреплять двухсторонние экономические связи. Наша сторона уже должна конкретно уже выбирать направление и готовить соответствующие предложения, да, конкретные, то есть проекты международных договоров, которые уже в дальнейшем станут ну, обязательным для выполнения. Потому что, видите, меморандумы, они носят декларативный характер. Просто говорят о намерениях сторон, о да, сотрудничестве и так далее. А мы должны уже... Особенно в торгово-экономической сфере, да, ну вообще вот именно конкретно в сотрудничестве. Любая страна, государство должен конкретно обозначить свои позиции. На сегодняшний день Индия и Кыргызстан реализовали немало совместных проектов в области сельского хозяйства, медицины и образования. Наша страна является самой популярной среди индийских студентов для получения медицинского образования. Но это не предел. Глава государства и глава Кабмина Индии обсудили потенциальные проекты в области сельского хозяйства, образования, информационных технологий. Мы можем обмениваться опытом и по колл-центрам, и по цифровизации, и по разработке программного обеспечения. Далее это фармацевтика, тоже много потенциала, строительство, инфраструктура и, наверное, по сельхозпродукции. Есть, в целом по многим отраслям можно сотрудничать, потому что Индия очень так динамично развивающийся рынок, показывает лидирующие темпы роста не только в регионе, но и во всем мире. Сотрудничество двух стран будет развиваться и в культурной сфере. В этом направлении Сорумбад Джимбеков предложил объявить 2021 год годом дружбы и культуры Кыргызстана и Индии и даже провести болливудский фестиваль в Кыргызстане. В свою очередь на Рендромоде пригласил Джеймбекова посетить Индию с ответным визитом. Кайнар ЛТР Бишкек. Во время государственного визита председателя Китайской Народной Республики Сидзимпиня в Кыргызстан между Главным Управлением по контролю качества инспекции и карантину КНР и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и эмилиарации Кыргызстана был подписан протокол по экспорту черешни. В целом, на сегодняшний день китайская сторона проявляет растущий интерес к агропромышленному комплексу нашей страны. Недаром Минсельхоз усиливает переговорный процесс инвесторами из Поднебесной и заинтересован. Их в подписании других соглашений. Чтобы узнать подробную информацию по экспорту черешни, мы связались с министром сельского хозяйства, пищевой промышленности и эмиллиорацией Кыргызской Республики Эркинбеком Чудуевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Элькимбек Ураимович, скажите, есть ли вероятность увеличения экспорта Кыргызстанской черешни в Китай? Действительно, вот по итогам инспектировано экспорт черешни в Китайской народной республике будет увеличен. Черешня, экспортируется республики в Китайской народной она может использоваться как продукт для питания. Если объемы вырастут, то можно его переработать, как нам обещают китайские экспортеры. Какие регионы будут заниматься экспортом и предусмотрено ли увеличение площади посадки черешневых садов? В были все регионы, но сегодня мы сделали реестр садов. Туда попали в основном объемы с Аткенской области, Солской области, Чуйской области и Сыкульской области. Действительно, объемы площадей для экспорта черешни будут увеличены. В этом году они составили 1647 гектаров на 2,5% больше, чем в прошлом году. Отвечает ли местная черешня с заявленным стандартом и возникали ли при проверках случаи, когда продукция не соответствовала качеству? Были случаи в прошлом году, наша, наша черешня была заражена вредными э, ну, организмами, э, но мы э, очень стараемся, чтобы были проведены э, заключения, выданы заключения нашей э, лаборатории. Я думаю, что китайские наши экспортеры будут удовлетворены большим, большим качеством нашей продукции. Благодарим, что ответили на наши вопросы, а мы продолжаем выпуск. Тем временем местные продукты завоевывают все большую долю рынка. В Карасуйском районе Ошской области новый молокоперерабатывающий завод выпускает сотни литров кефира, молока и сметаны в сутки из качественного, прошедшего все лабораторные проверки молока. Продукция уже полюбилась жителям Ожской, Баткенской и Джалалабадской областей. Мои коллеги продолжат. С этого конвейера ежедневно сходят сотни литров вкуснейшей молочной продукции, которая долго остается свежей благодаря новым технологиям упаковки. Аппаратный сатуал ушел ушел. Мы начали использовать новую упаковку. На упаковочное оборудование ушло почти 35 тысяч долларов. Очень большое внимание уделяем качеству. На местном рынке нас уже знают и любят. Производственная мощность этого молокозавода – до двух тонн молочной продукции в день. Сегодня тут выпускают 300 литров кефира, 200 литров молока и 500 литров сметаны в сутки. Упаковка по технологии «Тетропак» повышает ликвидность продукции. Я работаю в упаковочном цехе. Проверяю упаковку на прочность, на то, чтобы не было воздуха. Сохранить продукт очень важно. Ежедневно проверяем по 60-70 упаковок кефира. Сырье, мол, завод покупает у местных фермеров только экологически чистое молоко, которое прошло соответствующую проверку. Ее же прошли и буренки. Сейчас молоко на завод поставляют порядка ста фермеров. Мы собираем молоко у местных жителей. Всех коров до этого проверили. Молоко соответствует стандартам качества. Сейчас в этом цехе мы делаем кефир с жирностью в 1,2%. Сегодня на производстве по переработке молока трудятся 10 рабочих. В дальнейшем количество рабочих мест планируется увеличить вместе с расширением ассортимента. Тут в Карасуйском районе будут выпускать также йогурт и ряженку, которые также пойдут на местные рынки в Ожской, Баткенской и Джалалабадской областях. Алена Смирнова, Нурджамал Алымкулова, Назаров, Лтр, область. За прошедшие пять месяцев текущего года фермеры страны получили 9 306 льготных кредитов на общую сумму в 4 миллиарда 294 миллиона сомов. Как сообщает Министерство финансов, больше всего средств было выдано в сектор животноводства – это 6 555 льготных кредитов на сумму 2 миллиарда 532 миллиона сомов. На растеневодство было выдано 2528 льготных кредитов на сумму в 956 миллионов.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 Сегодня премьер-министр Мухаммед Калы Аблгазиев встретился с делегацией международного аэропорта Мюнхен во главе с управляющим директором Ральфом Гафалом. Сторон обсудили вопросы партнерства в области развития аэропортовой инфраструктуры и воздушных перевозок Кыргызстана. Мухаммед Калы Аблгазиев отметил, что на сегодняшний день правительство совместно с международными финансовыми институтами проводит активную работу для запуска проекта государственно-частного партнерства по развитию и модернизации аэропортов страны. В свою Очередь управляющий директор Ральф Гафал подчеркнул, что наша страна имеет огромный потенциал для развития туризма и предпринимательства благодаря преимуществам географического положения и имеющейся инфраструктуре аэропортов МАНАС. Международный аэропорт Мюнхен заинтересован совместной реализацией проектов по развитию инфраструктуры аэропорта МАНАС, подытожил глава делегации.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 на разработку таких месторождений будут проводиться переговоры для решения данного вопроса. Скандал с невыплатой зарплаты дорожным рабочим, которых наняла турецкая фирма, набирает обороты. Люди работали над реконструкцией трассы Ош баткен из Фана, которая стартовала в 2017 году, однако свои зарплаты не видели до сих пор. Компания супподрядчик просто временно испарилась. Ее представители не выходят на связь, а подрядчик уже в который раз обещает погасить все долги. Но пока так этого и не сделал. Мои коллеги с подробностями. Это дорога из ФАНА. стратегическая трасса международного значения. На 75-м, 108 -м километре трассы ремонтные работы начались еще в 2017 году. С этого же года свою зарплату ждут дорожные рабочие, которые трудились над реконструкцией трассы. Зарплату людям должен выплатить субподрядчик. Компания Чакырьяпы. япы выступила партнером дорожно-строительной организации «Алке», которая выиграла тендер. Но сегодня простые рабочие до сих пор не могут получить своих денег. При этом многие привлекали к работам еще и технику, за аренду которой также нужно платить. Общий долг компании субподрядчика составляет 300 тысяч долларов. Местный житель Дерельдер «Все рабочие, которые строили дорогу, работали не только сами, но и привлекали свою технику. Уже прошло больше года, теперь мы слышим, что этой компании уже нет». «Я работал год вместе с техникой, которая была единственным источником дохода в семье. Когда начали строить дорогу, обрадовался, а мне выплатили всего 40 тысяч. Еще 290 тысяч остались должны». Мы работали всем селом. Все были рады, что источник заработка появился, а результат никому не заплатили. Есть претензии компании Чакрьяпы и у местных жителей, у которых контора арендовала дома под офисы и также ничего не заплатила. Назира Урмонова сдала турецкой компании свое жилье и пока безуспешно пытается получить свои деньги. Сколько мы старались, чтобы вернуть деньги? Никакого толка уже надежды нету. Ходят разные слухи о коррупции. Пусть решат нашу проблему, чтобы мы больше не мучились связаться с представителями компании чакр япы сегодня не удается где они просто неизвестно обманутые люди обращались за помощью уже не в одну инстанцию в том числе и компании подрядчику Наша компания «Алке» вместе с компанией Курлом выиграли тендер на строительство 33 километров дороги ожбатки Стоимость тендера составила 20 миллионов долларов. Компания Курлом без нашего согласия привлекла к дорожную компанию «Чакрияпэ». Я на эту работу пришел недавно, и мне очень жаль, что люди попали в такую ситуацию. Пусть пострадавшие обращаются к нам с заявлением. Мы будем стараться возместить весь ущерб, чтобы сохранить авторитет компании. Однако рабочие этим словам не верят. Говорят, что это уже не первая смена руководства в данной компании. И все дают именно такие обещания. «Мы несколько раз обращались в Минтранс. Наши представители... Сложилось впечатление, что там защищают эту фирму, а не обманутых людей. Я поставлял топливо, сам тоже остался без гроша». Сколько мы потратили труда, чтобы построить дорогу. Они обязательно должны выплатить нам все. Сегодня компания Алки обещает выплатить дорожным рабочим все долги. Интересно, что до этого без зарплаты остались также дорожные рабочие и в Таласе, где также фигурировала компания Чакырьяпэй в качестве субподрядчика. Почему Минтранс дал возможность дважды выиграть тендер на строительство дороги компании, у которой нет даже собственной техники, остается только догадываться. Алюна Смирнова, Зайнат Ибраимова, Эльор Байназаров, Бигджан Рызба ЛТР, Баткенская область. Жители двух многоэтажных домов Бишкека, получившие квартиры от государства в 2009-2010 годах, просят депутатов Джугурку Кенеша помочь им перевести дома в разряд депутатов частной собственности. Эту проблему жителями обсудил нардеп Марат Аманкулов. Он сообщил, что планирует поднять данный вопрос в профильном комитете Джугурку-Кенеша. Один из многоэтажных домов расположен в микрорайоне Восток-5, а второй по улице Суванбердиева. Напомним, что эти дома были выделены бывшим госслужащим, у которых стаж работы составляет от 20 до 40 лет. Я думаю, заслужили эту квартиру, чтобы приватизировать. И мы, конечно, надеемся, что наши органы, что нас послушали и нам помогли. Проблема в том, что действительно мы хотим свою крышу над головой, чтобы именно этот дом был нашим домом, и мы чувствовали себя комфортно. Сегодня состоялось заседание специальной комиссии Джогурку Кенеша по рассмотрению вопроса о лишении неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. В ее состав вошли пропорционально от шести фракций 12 человек. В ходе заседания депутаты рассказали, по каким фактам намерены выдвинуть обвинения против Атамбаева. Также сегодня выступили несколько человек, с которыми у бывшего президента в разное время были конфликты. Подробнее о заседании депутатской комиссии в материале нашей съемочной группы. Согласно законодательству, экс-президент Кыргызской республики может быть привлечен к уголовной ответственности после лишения его данного статуса. Поэтому необходимо начать с рассмотрения этого вопроса. Об этом сегодня сообщил депутат Конобек Маналеев на очередном заседании спецкомиссии Джигарку Кенеша для дачи заключения по вопросу выдвижения обвинения против экс-президента Атамбаева для лишения его статуса. Депутат Талант Мамытов ознакомил собравшихся с заявлением инициативной группы парламентариев к спикеру о лишении Атамбаева неприкосновенности и зачитал выдвинутые Обвинения. Руководители и лица, занимавшие высшие э, руководящие должности в органах государственной власти, в аппарате президента Кыргызской республики были близкими людьми Атамбаева Алмаша Шашеновича, членами партии СДБК и ее полицевета. Используя в интересах всей ветви власти, Атамбаев Алмат Шашевич создал организованную преступную группу подверг гонениям и репрессиям вышказанных. Против его режима депутатов Джордж Кенеша Кыргызской республики, судей, общественных деятелей, а также журналистов и представителей средств массовой информации. Напрямую незаконно вмешивался в деятельность других органов власти, результатом чего стали организованы им коррупционные действия при реконструкции исторического музея города Бишкек, строительстве ЛЭП Датка Кемин, альтернативной дороги с северью при продвижение проекта Верхненарынского ГЭС, а также другие особо тяжкие преступления. Вышуказанные факты в отношении экс-президента Кыргызской Республики Атамбаева Алматы Шашинча являются особо тяжкими преступлениями против интересов государства и народа, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Право награждать оружием имеют президенту Рагаджи Гуркукинейший и премьер-министр и награждает им лиц, внесшим большой вклад в развитие страны, но не как представители ОПГ, что противоречит национальному законодательству. Об этом на прошлой неделе на заседании парламента заявил депутат Канадбек Исаев. Президент премьер-министр Хазматун Аркалап еще, будучи на посту премьер-министра, он подарил 123 гражданам России подарочные пистолеты. Да, у президента, у премьер-министра Ютурага Джигург есть право дарить оружие лицам, внесшей большой вклад в развитие страны. Но 99% из этих 123 даже не бывали в Кыргызстане. Более того, среди них есть члены ОПГ. Кроме того, если бы не Атамбаев был бы ни при чем, судья, отпустивший Батукаева, не смог бы далее работать и пройти конкурс на должность судьи города Ош. Его избрание – это издевательство. Он думал, что будет править по-своему и не даст хода громким коррупционным делам. Благо, что Сороба Джимбеков стал бороться с этим. И сегодня начато расследование по крупным коррупционным делам. После озвученного заявления с выдвинутыми обвинениями, члены комиссии предоставили слово лицам, с которыми у бывшего президента в разное время были конфликты. Так, Достан Сарагулов напомнил подробности своего уголовного дела, отметив, что оно было возбуждено безосновательно. Он также обвинял Атамбаева в покушении на его жизнь через возбуждение дела и содержание в СИЗО кнб. Мы просим комиссию, первое, включить выше приведенные факты в список намеренно и злостно совершенных, противозаконных деяний Атамбаевым в период 2011-2017 годов, дающих основания для снятия с него статуса экс-президента, создать независимую комиссию из опытных и квалифицированных юристов для проверки достоверности вышеизложенных фактов, а в случае их подтверждения принять в установленном законном порядке решение о нашей реабилитации. Затем выступил бывший председатель Госагентства по делам религии Тогонбек Халматов. Он также напомнил, что против него возбуждали дело в 2016 году. В своем выступлении он отметил, что во времена Атамбаева авторитет государственной службы совсем испортился из-за ужасной кадровой политики, которая опозорила Кыргызстан на весь мир. Превышение должностных полномочий, незаконное обогащение, воспрепятствие осуществлению правосудия и насильственный захват власти, а также заключение заведомо невыгодного соглашения. Вот то, в чем обвиняется Тамбаев. Высказался по своему уголовному делу и Бектур Асанов. Он также в свое время отбывал срок. По его словам, бывший президент забыл все свои обещания на инаугурации, он начал узурпировать власть. Поэтому надо поднять вопрос о даче юридической оценки его действия. «Нужно создать специальную государственную комиссию, чтобы изучить имущество, которым он постоянно хвалится. Очень важно возбудить уголовное дело против узурпации власти, применить к нему подписку о невыезде, лишить его статуса неприкосновенности. Очень обидно, что лишение статуса экс-президента было осложнено. Возбуждать дело нужно именно по статье «Узурпация власти». Это считается тяжким преступлением, и надо использовать для этого Конституцию. Необходимо прекратить все игры, надо провести проверку по обогащению его в и как его деньги проходили таможням? надо выяснить кто его друг который построил ему дом джигур кукинеш должен дать оценку его действиям и не допустить узурпации власти на Курултаев всегда этот вопрос был в повестке дня о том что необходимо проверить состояние экс-президента и источники его доходов говорил на прошлом заседании джигур кукинеша член парламентской фракции кыргызстан канадбек исаев Атамбаев в свое время брал в долг у моего коллеги около 700-800 тысяч долларов, чтобы участвовать в выборах. В 2011 году он также брал в долг около 500 тысяч долларов для участия в президентских выборах. Бизнесмены готовы подтвердить, что Атамбаев вынуждал их вносить деньги для избирательной кампании. На сегодня все, спасибо за внимание, всего вам доброго и до новых встреч.